Садхгуру, что такое «преданность»? Каждая эмоция, каждое переживание, через которое вы проходите в своей жизни — это ваше творение. Если бы вы только осознали, что это всегда только ваш выбор. Вы бы определенно выбрали самый приятный способ существования. Бреданность это не только самый приятный способ существования но и наивысшая форма разумности. Но, как правило, люди, утверждающие, что они преданные — это сборище идиотов. Поэтому люди, считающие себя разумными, всегда стремятся держаться подальше от любой формы преданности. Что же означает преданность? Преданность не означает посещение храма, мечетей или церкви, не означает выполнение определенного ритуала. Преданность просто означает, что если Каждый момент своей жизни вы осознаете, что вокруг вас функционирует нечто большее, чем вы сами. Вы станете преданным, по-другому и быть не может. Если вы ошеломлены, если вы достаточно чувствительны, если вы достаточно разумны, чтобы увидеть нечто гораздо большее, чем вы, тогда вы естественным образом станете преданным. Для вас не будет другого пути. Возможно, вы никому не поклоняетесь, не совершаете ритуалов, не сидите в храме. Не делаете ничего из того, что принято делать. Возможно, вы одеты не так, как принято. Может быть, на вашей одежде не написано имя Бога. Может, вы никогда даже и не произносили имя Бога. Но если вы осознаете, что прямо сейчас функционирует нечто гораздо большее, чем вы сами, вы естественным образом станете преданным. Для вас не будет другого способа существования. Если вы слишком увлечены силой своих мышц или остротой своего ума, либо какими-то глупыми мелочами, которые вы научились делать, и считаете все это самым важным, тогда вы не можете быть преданным. В таком состоянии вы не можете быть преданным. Когда вы считаете себя центром мира, вы не можете быть преданным. Если вы видите реальность жизни, что вы всего лишь маленькое событие здесь, и постоянно функционирует нечто гораздо большее, чем вы, если вы осознаете это, если это живая реальность для вас, вы всегда преданы. Я никогда не говорил этого прежде. Не уверен, стоит ли это говорить, потому что распространится молва и испортит мою репутацию. Я преданный. Что, садхгуру, преданный? Вы слишком высокомерны для этого. Чтобы выглядеть таким, мне требуется много усилий. Кому же вы преданы, Садхгуру? О, наверное, вы преданы Шивы. Шива, мой партнер. Вам будет сложно это понять, но я предан вам. Понимаете вы это или нет? Вам очень трудно это понять. Преданность не означает, что... Я должен склоняться перед вами или касаться ваших стоп, или петь вам диферамбы. Во всех отношениях я живу для вас. Это и есть преданность. Я родился лишь для того, чтобы сделать это для вас. Вот преданность. Преданность это когда вы ставите что-то благополучие выше своего собственного. То, что преданные делает с абсолютной легкостью, многие делают с большим трудом. Сколько сложностей, чтобы отложить этого маленького человека в сторону. Сколько испытаний, целой жизни испытаний. Стоять на голове, задерживать дыхание, ползти по земле — столько всего. Преданность — это простой и красивый способ оставить себя в стороне.